Друзья, добрый день! С вами Татьяна Смирнова, консультант фэн-шуй Падзи и цемент дунзя преподаватель школы Натальи Пугачевой. В этом видео я расскажу вам об операторах цемень-дунзя, которые приходят к нам на помощь в трудную минуту. Достаточно просто попросить их о помощи. Вы познакомитесь с божествами Цемень-дунзя. Всего их 10. Два из них работают в первую половину года, два из них работают во вторую половину года, то есть сменяют друг друга. Поэтому в раскладе цимэнь-дунзя мы увидим всего 8 божеств, о которых я вам сегодня и расскажу. Надо сказать, что божества цимэнь называют еще духами цимэнь, однако к религии они не имеют никакого отношения однако обладают большой силой и магическими способностями и в состоянии помочь человеку в решении его задач. Надо только знать, к какому божеству обращаться за помощью, потому что все они разные, каждый имеет свои свойства и может помочь в достижении цели определенного ну, направления, скажем так. То есть, например, для привлечения любви помогает одно божество, а для увеличения дохода другое. Поскольку божеств у нас 8, то они, если можно так сказать, курируют 8 самых главных, восемь сфер жизни. Итак, давайте познакомимся со сферой влияния каждого из них. Для того, чтобы найти божество цемей в раскладе, нужно построить сам расклад. И это можно сделать на нашем сайте по адресу npugacheva.com. Адрес сайта вы видите здесь на слайде. И на главной страничке вы увидите калькулятор «Цимейн». Дата в данном случае здесь не имеет значения, потому что мы просто смотрим на те иероглифы, которые обозначают в раскладе духов «Цимейн». И я вынесла расклад «Цимейн» на отдельный слайд, чтобы было лучше видно. И вы видите, что в нашем калькуляторе в левом верхнем углу каждого квадрата, который называется дворцом есть иероглифы, которые обозначают божества Цимэй. Я здесь выделила три иероглифа, но в этом месте, в каждом дворце есть свой иероглиф. И получается, что божеств в раскладе всего восемь. И начнем мы наше знакомство с божествами Цимэй с главного духа – джифу. Это глава всех духов, и там, где он находится, рассеивается зло. Идея этого духа – служение людям, поэтому он исполняет любые желания. Если вы не знаете, к какому божеству обратиться, обращайтесь к джифу. Он часто помогает нам в решении каких-то срочных задач. То есть, если вам нужна экстренная помощь, вы можете обратиться к этому духу джифу и попросить его о помощи. Ваши дела будут решаться легче, ну, к вашему удовольствию. Следующее божество – дзюди. Дух девяти земель. Дух связан с материальной составляющей нашей жизни, потому что он относится к элементу земля. Это такое накопительство, сохранение. Поэтому, если у вас есть какие-то материальные цели, например, увеличение дохода, либо покупка квартиры, машины, ну, любых вещей, да, драгоценностей может быть, то есть улучшение своей материальной ситуации, можете обращаться к Духу Дзюди. Дух Дзютянь, девять небес, очень подвижный дух, связан с путешествиями по воздуху, с правильными представлениями о том, что хорошо, а что плохо. Если вам предстоят какие-то путешествия, какие-то поездки, особенно дальние поездки, вы можете обратиться за помощью к Духу Дзютянь и получить поддержку от этого божества. Божество Люхэ по другому его называют шесть союзов это очень мирный дух который связан с посредничеством объединением людей в том числе созданием романтических отношений и э, вступлению в брак если вы находитесь в поиске вашего э, партнера мужчины вашей мечты либо женщины вашей мечты можете обращаться э, к божеству люхэ за помощью и шансы встретить свою вторую половинку у вас значительно повышаются. Божество Та-Инь дух скрытой помощи. По-другому этот дух называют Луна, и, конечно, Луна светит ночью, то есть дает ясность там, где мы не видим ее днем. Поэтому, если вы хотите получить какое-то новое, новое понимание, новую информацию, может быть, что-то понять, что-то э, открыть для себя или в себе, нужно обращаться к этому духу Таинь. Если вы не знаете, как действовать, не понимаете ситуации, тоже это божество э, даст вам понимание и э, какие-то идеи вам в голову придут, наступит ясность. Божество Теньше, пернатый змей. Это дух обмана. То есть этот дух может изменить представление людей о вас или ваше представление о них, и позволяет скрыть истинные намерения или истинную суть какой-то ситуации или предмета. То есть приукрашивает то, что на самом деле красивым и привлекательным не является. Этот дух также может менять погоду, поэтому если вам нужна помощь этого духа, например, вы собрались на пикник, а видите, что там тучи, и, и может быть сейчас прямо начнется дождь, можете обратиться к этому духу и попросить хорошую погоду. Я много раз так делала, очень помогает. Божество Гоу Чен представляет силу и скорость. Если вам нужно что-то сделать быстро, но у вас не хватает на это энергии, можете обратиться к духу Гоу Чен и получите эту энергию для завершения задуманного вами, для завершения дела. Например, вам нужно 8 часов читать лекции, вы устали уже после двух, можете обратиться к этому божеству, и вы получите эту энергию. Божество Жуке – дух воровства, мелкого воровства. То есть это не такой грабитель, который подставит вам нож к горлу и ограбит до нитки, а это дух, который будет подворовывать по чуть-чуть, может быть, едва заметно, но унести сможет много. Дух связан с интеллектом, потому что этот дух – стихии воды, а вода – это интеллект, Поэтому очень умное божество, чтобы долго воровать и не попасться, нужно умно все организовать. И вот это божество способствует найти короткие пути и способы для получения желаемого. Если вы хотите больше узнать о божествах Цимень, как обращаться к этим божествам, как быть услышанным этими божествами, как сделать так, чтобы они помогли вам в кратчайшие сроки и ваши желания реализовались так, как вы этого хотите, приглашаем вас на наш курс «Божества Цимень, Ваши помощники в исполнении желаний». Переходите по ссылке под этим видео и бронируйте участие в этом курсе. Вы получите самые действенные техники, которые чудесным образом исполнят ваши желания и реализуют ваши мечты по самой низкой цене. Не пропустите эту возможность. Жмите на ссылку. Оставьте ваши контактные данные в форме под видео и получите самые привлекательные условия участия в курсе «Божестваться Дунзя, Ваши помощники в исполнении желаний». Буду рада встретиться с вами на курсе. С вами была Татьяна Смирнова. Увидимся в следующих видео.